Здравствуйте! В этом видео я расскажу о лучшем сайте для заработка в интернете, который называется Sprint. В этом проекте самое большое число пользователей. Сколько всего их я не знаю, но на данный момент сейчас на сайте работает более 340 тысяч человек. Сайт существует с 2010 года, и за это время он выплатил более 160 миллионов рублей. То, что выплаты проходят без проблем, вы в этом убедитесь сами. Выплаты начинаются от 2 рублей, и при нажатии «Получить деньги» они приходят к вам на кошелек буквально мгновенно. Давайте приступим. Внизу под видео, в описании, будет ссылка для перехода на страницу регистрации, кликов на которую вы перейдете вот на такую страницу. Здесь вам нужно будет нажать «Регистрация». Здесь нужно заполнить форму регистрации. В первое окошко вписывайте свое имя. Во второе — имейл-адрес. На этот адрес при заказе первой выплаты вам должен прийти код подтверждения. Хочу заострить ваше внимание. Если письмо с кодом долго не приходит, советую заглянуть на почту в папку со спамом. В вашем случае письмо может оказаться там. В третье окошко вписываете номер своего мобильного телефона. На этот номер будет выслан пароль для входа в проект. Это абсолютно бесплатно. В четвертом окошке ничего менять не надо. Ниже вводите капчу и нажимаете продолжить. Вы перейдете на страницу, где будет вот такой тест, который вам нужно будет пройти, поставив точечки рядом с правильными ответами. Для этого нужно ознакомиться с правилами проекта. Внимательно прочитайте их, особое внимание уделите тексту, где написано красным по желтому. Вообще везде, где написано красным, уделяйте этому особое внимание. После того, как вы закончите прохождение теста, нажмите Зарегистрироваться. У вас появится вот такое окошко, где будет указан email-адрес для входа и сообщение о том, что пароль и пин-код отправлены на ваш телефон. Советую пароль и пин-код, которые придут к вам на телефон, сразу записать блокнот, чтобы не потерять. Теперь давайте зайдем на проект. Для этого нажимаем Вход, в первое окошко вводим свой email-адрес, во второй пароль, в третье окошко вводим капчу, которая указана ниже, и нажимаем Войти. Эта страница будет вашим рабочим кабинетом, только ваш статус изначально будет прохожий, и вот этого значка не будет. Яблоко тоже не будет, но при смене статуса с прохожего на рабочий оно будет появляться каждый день, и вы должны обязательно кликать по нему, чтобы ваш рейтинг прибавлялся. С прибавлением рейтинга повышается оплата. Теперь давайте разберемся как сменить статус прохожего на рабочий. Для этого нужно перейти в мои личные данные, здесь имейл у вас уже будет указан, вам нужно будет подтвердить номер вашего мобильного телефона. Укажите свой номер, и вам будет выслан код для подтверждения вашего статуса. Имя тоже будет у вас указано. Вам нужно будет заполнить все остальные пустые окошки. Также сразу рекомендую указать номера ваших электронных кошельков, с которыми вы захотите работать. И для сохранения изменений введите пин-код, который был выслан вам на e-mail. Только не копируйте его, а введите вручную. После чего нажмите «Сохранить изменения». После того, как вы заполните персональные данные, у вас появится вот такой значок рейтинга, только он будет зеленого цвета и статус сменится с прохожего на рабочий. У вас появится возможность выводить деньги каждый день. Со статусом прохожий вывод денег можно совершать только один раз в 10 дней. Теперь давайте разберемся, как зарабатывать на этом сайте. С левой стороны в меню пользователя, в окошке зарабатывать, перечислены способы для заработка. Начнем с самого легкого, это серфинг сайта. Кликаем по нему и оказываемся вот на такой странице, где есть несколько заданий. Кликаем по одному из них, нажимаем просмотреть сайт рекламодателя. Выполняется переход. Эту страницу пролистываем вниз до конца. Здесь будет таймер, нужно дождаться его окончания, решить несложную задачку после чего будет извещение о том, что плата за просмотр начислена. Закрываем это окно и так просматриваем все рекламные объявления. Деньги за просмотр будут начисляться на ваш баланс. Теперь перейдем к следующему способу заработка – это чтение писем. Принцип выполнения такой же, только эти задания стоят уже в два раза дороже. Кликаем по одному из объявлений. В открывшемся окошке нужно прочитать письмо и ответить на вопрос, содержащийся в этом тексте. Отвечаем на вопрос, переходим на страницу рекламодателя, пролистываем также страницу вниз, дожидаемся окончания таймера, решаем задачку и закрываем окно. Также просматриваем все возможные объявления и получаем за это денежку. Следующий способ заработка это прохождение тестов. Этот способ я пропущу, он похожий на чтение и серфинг, только уже дороже чтение писем в два или три раза. Перейдем сразу к самому высокооплачиваемому способу это выполнение заданий. Сейчас доступно более 18 тысяч заданий, их можно группировать по высоте, рейтингу и цене. Вот есть такие задания, которые стоят по 500-600 рублей. Но советую вам начинать с более легких заданий. С правой стороны в меню «Выбор заданий» их можно группировать по параметрам и по категориям. Перейдем в категории. Здесь можно выбрать самые легкие и быстро быстровыполнимые задания. Как правило, такие задания в категории «Только регистрация» и «Социальные сети». Для примера я покажу вам, как они выполняются. Переходим в «Социальные сети». Выберем задание немного подешевле. Вот для примера за 50 копеек подойдет. Здесь можно вступить в группу ВКонтакте, поставить два лайка в Инстаграм. Я выберу вот это вот подписка в Google+. Нажимаем на это задание. И читаем описание, что здесь нужно выполнить. Здесь нужно добавить свои круги страницу. Нажимаем выполнение задания. Переход выполнил на ту страницу, где нужно ее добавить. Нажимаем добавить в круги, я поставлю подписку и нажимаем ОК. После этого переходим в свой профиль, копируем адрес в браузере, закрываем эти окна и здесь для отчета нужно ставить адрес своего профиля, который мы скопировали. Вставляем его и нажимаем отправить отчет. Здесь говорится то, что отчет принят и проверка займет не более 10 дней, но как правило задание проверяют в течение часа-двух максимум день задание выполнено закрываем эту страницу на выполнение задания ушло не больше 30 секунд а таких заданий тысячи вы можете на них потренироваться плюс выполнять легкие задания только регистрация и переходить к более дорогостоящим заданиям давайте теперь разберемся как выводить деньги с проекта нажимаем получить деньги на этой странице будут указаны электронные кошельки, на которые вы сможете вывести деньги. На кошелек Perfect Money деньги будут приходить в долларах. Для тех, у кого нет электронного кошелька, смотрите видео о том, как создать тот или иной кошелек. Для вывода нажимаете на тот кошелек, на который хотите получить деньги. Здесь можете указать сумму, которую хотите вывести и нажимаете «Выплатить». Что еще хотелось сказать по поводу серфинга сайтов и чтения писем. Несмотря на то, то, что оплата за них небольшая, если заходить всего лишь один раз в день и просматривать все возможные ссылки, то в конце месяца этого хватит на оплату мобильного телефона и интернета. И не забывайте кликать каждый день по яблу. На этом все, смотрите другие ролики про заработок в интернете, также смотрите видео про заработок криптовалют, про их обмен и обналичивание. Желаю всем удачи, до свидания.